Всем привет, ребят! Сегодня поговорим немножко о биткоине, а именно о доминации биткоина. Почему не растут альткоины? Когда же этот альтсезон? И также сегодня в видео разберу две монеты, как для меня они неплохо подходят сейчас для трейда. Именно краткосрочного трейда, поэтому если вам эти монеты тоже приглянутся, можете использовать их в своей торговой стратегии. Ну что, друзья, кому интересно, поехали! Итак, кратко BTC у нас... Потрогал 30, пробил даже 30, да, в моменте. И теперь самое главное, куда он пойдет дальше. Когда он был 15-16, я говорил и постоянно, вот, когда еще выделил вот эту зеленую зону, что 30, район 28-33, мы в эту зону зеленую придем при любых раскладах. Пришли мы туда даже раньше, чем я сам ожидал. Но идем мы сейчас без коррекции. Сейчас, кстати, сегодня, прямо вот сейчас я видео записываю, вышли данные по потребительской инфляции в США, они вышли неплохие, прогноз был 5,2, вышло 5, то есть это еще один дополнительный такой позитив для рынков, но ввиду того, что не было коррекций и ввиду того, что, как мы зачастую знаем, крупные игроки, там фонды, инвестора, они могут знать через инсайдерскую информацию, в общем, через различные источники, да, что и как будет выходить, приблизительно какие-то там те же самые инфляционные данные. И вот эта вся история может быть уже заложена в цену. Поэтому прям с текущих, да, там э, с 30, что мы пойдем на 33, 35 и выше, именно на данных по инфляции США я бы сильно не рассчитывал. Но, в принципе, может все быть. Я же ближе слоняюсь к тому, что нас через какое-то время ждет какой-то, такой, знаете, резкий лонг-сквиз, потому что вот здесь очень много стоп-ордеров, которые участники рынка, которые лонгуют, особенно с плечами, спрятали за 26500 тысяч. 26 вот если бы мы туда сходили очень резко, оттуда уже были бы интересные наборы каких-либо позиций в лонг. Ну и также не стоит забывать, что зона 2425, она тоже имеет право быть протестировано то есть коррекция может сюда как бы растянуться но дело в том что биткоин растет безоткатно и растет он в большей части из-за того что вся доминация альткоинов она перетекает сейчас в BTC так где мой тут нарисованный дневной график вот он выбился видите да я недавно рисовал что жду коррекцию Именно доминация биткоина и должен начаться альт-сезон. Но, чтобы я здесь не рисовал, доминация биткоина, она неуклонно продолжает расти. И уже обновила свой хай. Вдумайтесь, только мая. Вот здесь там май был. И вот здесь у нас конец июля, начало августа 2021 года. То есть пробил в моменте 49%. Но, как вы видите, у меня здесь написано набор альтов. В принципе, я логично да, мыслил. И правильно, еще когда мы здесь были на дне и по большой части добавлял биткоин. Но по своей стратегии, конечно же, я, как и большинство, скорее всего, не дождался, что именно доминация придет сюда в 49 и набирать нужно альткоины именно там. А я с биткоином распрощался еще при 25 тысяч и там уже перелил в альты. Поэтому рост, еще неплохой рост биткоина я потерял в моменте, а альту, которую покупал на тех значениях, она в принципе сейчас находится плюс-минус на одном месте. То есть по доминации биткоин меня немножко обманул. Но как бы там ни было, нас могут держать специально, да, чтобы мы разуверились, что именно альты уже не будут расти. Могут доминацию здесь подержать еще какое-то время в районе 49, может поднимут даже 50, возможно даже 52, все может быть, я не знаю. Но как бы там ни было, я жду разгрузки доминации и альта все-таки постреляет. Потому что эти дяди, которые управляют рынком, они, я более чем уверен, захотят прокатиться на альткоинах и увеличить разы свой капитал. Поэтому здесь единственное, что нам может помешать, это время, терпение. И, конечно же, давление на те самые альткоины в виде того, что наши портфели, если набраны в долгосрочной перспективе, они могут краснеть и многие, кто будет не выдерживать, переводить USDT в биткоин, и потом уже нам устроят как раз тот альтсезон, который большинство могут и не дождаться. Поэтому я все же топлю альтсезон, я уверен. Ну как уверен, для себя я уверен, понятно, что рынку наплевать, что я там уверен, что не уверен, но... Весна, лето, я думаю, альткоины должны все-таки пострелять. И сегодня, сейчас мы с вами разберем такие два альткоина, которые интересны, как по мне, для того, чтобы взять их даже в трейдерную часть, если у вас нет их в инвестиционной части. Итак, по арбитрум. По арбитрум э, это, вы знаете, недавно вышел проект новый, Layer 2 решение для эфириума. У него уже огромный ТВЛ и он из лидеров, кстати, из Layer 2. Решения, которые призваны ускорить да, и масштабировать эфириум. И сейчас на 4-часовике мы видим, что арбитриум находится в таком треугольнике, очень интересном, где смело его можно попробовать взять в трейд. Обычно такие треугольники, если возьмем сейчас кисть, как это бывает? Зачастую мы приходим в нижнюю грань. Я уже здесь возле нижней грани взял всего лишь на 15 процентов от того что я готов взять трейдинговую часть и потом поставил э, на покупку по доллар 13 и по доллар 09 потому что зачастую из треугольника бывает вот так он выходит резко ложный выход вниз там до доллар там 0, 6, 0, может спуститься и потом резкий Выброс вверх, да, и мы все-таки идем вверх. Поэтому вот здесь позицию, если у меня наберет, и если я не увижу под дальнейшего откупа, то я буду это рассматривать как пробой истинный вниз. И там уже... Но 80-70 центов, там пока цену не увидим по арбитру, в принципе ловить нечего. А с 70 центов, я думаю, это по чуть-чуть уже можно набирать даже в инвестиционную часть. Но если мы выходим все-таки вверх, этот треугольник да, пробивается, потому что пружина уже сжимается, ему уже некуда цене деваться, то скорее всего мы можем вылететь за предыдущий хай, это доллар 60, и, возможно дойдем до 70, А там кто его знает, какой будет рынок, может аль сезон начнется, может дотащит и до 2 долларов. В любом случае, все будет зависеть от настроения на рынке и, конечно же, от самого биткоина. Такая же история была на С Телеграм-канал я давал эту информацию и, конечно, она уже вышла раньше намного, поэтому обязательно подписывайтесь, там информации будет намного больше. Так вот, если мы отмотаем историю назад, когда выходил Аптос, да, то у меня даже есть ролик, видео, когда вот этом треугольнике я тоже рекомендовал присмотреться и взять Аптос на пробой вот этого треугольника. Он был пробит вверх и как раз где-то 40%, движ... 40 движения можно было забрать. И потом вы все знаете, когда к 10$ долларам пришел Аптос, всех загнали, засадили в новый проект и пошла вот такая история, а именно коррекция даже не коррекция, я бы сказал, слив токена. Потому что там тоже, как и в Arbitrium, были бесплатные раздачи аирдробщикам, которые тестировали сеть. И вот это все дело, конечно же, начали сливать. И он упал аж до 3, видите, баксов. А потом всю историю вы уже знаете, что он обратно вырос аж до 20 долларов. Поэтому что-то такого подобного, в принципе, можем ждать и на Arbitrium. И вторая монетка, ребят, на сегодня, это NIRProtocol. Protocol, смотрите... Для меня Nier Protocol является однозначно Long. Ну, Во-первых, это блокчейн, если вы не знаете, Layer 1, на котором тоже можно строить. Супер скоростной, высокомасштабируемый. И Nier, к сожалению, так получилось, что я засажен в нем по 3.40, да, а, да, средняя цена у меня покупки в инвестиционной части портфеля Nier – это 3 доллара 40 центов. Представьте, я никогда, да, да и вы, наверное, не могли подумать, что я буду такое говорить, что я засажен по 3 доллара 40 центов. Если мы я зря на графике, помните, когда он очень долго был по 20, по 18, по 17, да. То если бы я тогда сказал, что я засажен NIR по 3,40, то мне бы сказали, ну, Рома, ты счастливчик, у тебя 6, 8 x сейчас. Но благодаря Alamedia Research, в том числе, да, которой было очень много вот этих токенов, которые инвестировали на реальные стадии, после скама пошел негатив, food и NIR знатно подслили. Он нашел свою поддержку, а возможно это было дно, я не знаю, по $1.28. И сейчас он тоже находится в таком интересном треугольнике, с которого он уже выходит. Я не знаю, когда вы это видео смотрите. Но здесь тоже зачастую такое бывает, что выход ложный, треугольник там вниз, потом выбивает вот это в... снизу еще и потом уже истина идет там наверх. Но как бы там ни было, мы уже сейчас уже могли пойти наверх, либо через вот это, как я вам показал, через выход вниз тоже может пойти наверх, как минимум протестировать вот эти 2.80. А вообще цели по нер я жду, вот у меня на экране, это минимальные цены, которые я жду на весна-лето, надеюсь. Именно не то, что весна-лето, а вот если будет вот этот типа миниаль сезон, да, который все ожидает, когда доминация разгрузится, то по нер я жду цели, конечно же, ну, во-первых, 3.40 это как минимум вверх. Та средняя цена, которая у меня в инвестиционной части, ну отдали 5, 6, 7, 50 долларов тоже за нерв. Эти цели весьма актуальны и могут быть, если у нас доминация разгрузится. Также выход с этого треугольника, он возможно состоялся немного раньше из-за того, что сегодня вышли. Новости довольно позитивные, то что Binance, где-то вот я читал, у них да, есть последняя статья, вы можете прочитать. Binance завершает интеграцию Tether USDT в сеть протокола NIR. То есть Binance вот я на воду увидел Binance, может сейчас уже появилась и на вывод, я не знаю. В сети NIR протокол мы сможем тоже переводить USDT. А это очень хорошо, потому что транзакции там, если мы зайдем, я вот посмотрел уже вот эти переводы, они уже работают. Кто-то там переводил и вот комиссия, смотрите, 0.01 в долларах США, то есть это практически бесплатные переводы. Я не знаю, какую комиссию установит Binance, но если она будет вот такая, то я думаю, сетью NIR, конечно, ну, конечно, биржа, наверное, там что-то поставит себе, возможно, 10 центов, неважно, но если она будет меньше, чем BNB, даже Chain, то понятно, что с сетью NIR протокол перевода там USDT, да, я лично точно буду пользоваться, да, и вы, я думаю, тоже, если она будет меньше чем обычно но вот так видите сеть Настоящая комиссия будет вот такая 0.01 а какие комиссии будет брать биржи это вопрос другой поэтому друзья вот такие новости на сегодня по доминации по тем двум монеткам которые я предлагаю рассмотреть для покупки и для трейда вот, если вы не совершали еще, если видео было интересно, можете поддержать лайком, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь, как всегда, желаю удачи, всем Рафита, всем пока!